<связать> здравствуйте мои подписчики и зрители с вами Стали я очень давно не играл в игры жанра хоррор сразу сразу к делу не будем с лишних прелюдий мне захотелось поиграть в игры жанра хоррор я подошел к этому делу со всей серьезностью сейчас 11 на часах 5, 10, 15 Тебя еще не должно быть, сука. <смех> Передо мной сразу стал, конечно же, вопрос. Во что поиграть? Ну, но... это проблема. Сейчас нету хороших хорроров, хороших хорроров, которым можно быстро получить доступ. Конечно, есть Agony, есть Resident Evil 7, есть второй Outlast. Но Agony и Outlast все еще в бете, там... Демки выслали там разным ютуберам, и все Я так к ютуберам не отношусь, можно даже сказать. А Resident Evil уж, простите, не по карману мне. И тут я вспомнил, что я много раз натыкался на ютубе на фанатские игры по всеми любимому вами ФНАФу. И внезапно это именно тот случай, когда фанатские творения обошли оригинал. Мне всегда хотелось их заценить, и я решил, почему бы и нет. Не забудьте надеть наушники. Люди со слабыми нервами и беременным не рекомендуется играть. Ты же видишь это? Я по наушникам. А, ты же тоже я буду сраться. Я боюсь. Я уже боюсь. Так, мне хоть объяснят, что делать-то, Похоже, я Уже почти полночь. О, боже, она локализована полностью. А, там что-то это зарисовано. Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Ланше, так, ясно-понятно. Да. Ясно-понятно. Ну что, удобная штука. Лет через десять такие везде поставят. Но человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Я вообще ни хера не вижу, по-моему надо гамму выкрутить. Ясно, я не, я не могу настройки завязать. Тебе нужно идти за зарядником, вроде. Нет? Или что? Что тебе нужно делать вообще? Какова твоя цель? Не обосраться. А, ну, пончики съесть, это, это нормально. <złots> так, я уже жалею о том, что я это делаю. Топ-секрет. Блин, ну ты потому что молчишь. Блять, что? Когда тебе страшно, ты должен говорить. Значит, тебе не страшно. О, там телефон. Мне страшно, поэтому я молчу. Так нет, нужно наоборот себя подбадривать, чтобы не бояться. Ты же дурак, что ли? Нет. <shaving> Раздевал, казался О, вещаник Ничего себе, она переведена как чё-то Он тоже говорил Ой, там чё-то зелененькое. Диспетчерская Ура Ага, дверь закрыта. да Лол Г Логика Что это? ЧТО ТВОЮ МАТЬ, ЧТО ж ты СА КАКОГО, КАКОГО ХЕРА, КАКОГО ХЕРА, БЛЯ Приснится уже такое Серьезно, блять Так уже полночь, пора идти домой <связано> <связано> Это был <связано> Дом. Ночной вызов, <связано> надеюсь, обойдется без моих. Я испугался не от того, ты что выскочила, а от того, Прикрашная что ты. Ночь неправда. Так, тихо, все, сюжет, сюжет о, а -а -а. Уже... Давай 1337. три, три семь. Закрыто. Кто мог сменить пароль? Что? Один два. Что это было? Чего-то непонятно. Не делай так. О, лол. -о. О, -о, О, дверь. Полиция... Ой, Тёма, ты так вообще опасно стоишь к стенам, ты так вообще, блин... Ты, ты вообще видел, как люди вот и, и играют? Я играю, как я умею, алло! Ну вот только не поворачивай, вот, не подходи близко к стенам и не поворачивайся резко, понимаешь? В этом весь смысл игр таких страшных. Ты, ты будешь учить меня, как играть в игры? Ну именно в этом. Ну, в смысле страшилки? Ну ты понял меня. эти я тебя учить-то буду, бь? Где закрыт? На что закрыто? О. Ох, лол! Что Это. Это этот. 676! Что Один... это за число? Один, кажется. 6761. Чувак, ну, ты, ты меня пугаешь. Подожди, если пож... ты неправильно ведешь, то он тебя сожжет. Ты уверен? Наверное. Ну я не, не уверен. Сейчас бы спиной идти. Чувак. Нет, нет, нет, нет. О, что, что это такое? за х**ня было? Что это было? Бля. А, я пошел мимо диспетчерской, ясно так, Это, короче, был скример, которого я не испугался Потому что я его... Черт, какой же там пароль? Что? А что такое 7? А ну, там что-то на, на такое похоже Повру 7 так, отлично. Надо Осталось пулять. найти электрический щит. Так и лучше. Теперь нужно включить второй щиток. В смысле Это... второй, алло? Ты чё, дядя? О! Заработал. И все. А, о! То есть нужно еще второй тублеры, Вторые тублеры. Включить, что ли? Вторая часть. Карта заработала. Да, да, да. Что? Что? Ой, что-то темно стало. Нет, лучше переключить. Боже мой. А, лол, меня нету, я, я невидимый. Найс. Лука. Нет, ты так опасно просматриваешь. Кстати, можно же смотреть на планшете, пока он... Так он же выключается вроде. Б-1 это где мы сидим, да? Б 1 Мы сидим в диспетчерской И срёмся Я уже боюсь куда-либо идти, сука В Daylight было проще играть Что-то тихо, фонарик, а не могли его сделать нормальным? Так, а куда нам идти нужно, напомни? Включить второй тумблер А, да, второй щиток Ой, Так, вот, вот вы Вот я стою посреди комнаты, меня не видно Вот видишь мой фонарик? Фонарик а где нужно найти второй счеток? Вопрос. Э, наверное, на второй часть. Подозреваю там, где труп лежал у этого аниматроника. Ты уверен. Ну а где же еще? По логике. Ну туда сходить, только не я... Что-то же делать надо. Да. Охренеть. Согласен. Ну да, труп убрали, я так и знал. А я нет. Я не... Так, по вам. Как ты резко повернулся, Иди. Походу, ты куда-то не туда пришел. Я пытаюсь двери на F открывать О, найс А откуда у тебя такие б... Найс Пройти прямо Получается, сейчас мне нужно налево Потом направо А там пройти можно? Да, по идее, да О, коридор я вижу удобно надо бы запоминать уже расположение что здесь находится да, я так да. в принципе в принципе я так это ой не то нажал в принципе я уже подзапомнил ну а он надо, деда, тут я... шагает, слышишь его слышишь нет тема я не слышу тихо идет убегай О -о -о -о. а прикинь он умеет двери открывать Вот он пошел сейчас, короче, вот туда. Ну, mm, nice. найс. В твою сторону? Ну, то есть туда, куда то Здесь закрыто. Найс! Nice. Я бы сказал, Зачем я, я сошл? Так, надо его прочекать. Вот он, я его вижу на камере. Ага, значит куда он идет сюда. В смысле? А, ну да. Он остановился? Или нет? Лучше уходить. Он ко мне идет. Вон он, вон он, вон он. А я вот за той стеной стою. Так уходи тогда через э, отсюда, ну, ты понял. Вот, мне направо нужно и прямо еще раз. Ну а где он? Там. Мне нужно дожаться, пока он где-то будет. Вот он справа идет. Сейчас было в него фонариком светить. Да, он даже же аниматроник, это не человек, мы на свет. Блять! Какого хрена? Какого хрена он открывает двери? Алло? Честно, прокнули, серьезно что ли? Сука! мой, я ж теперь спать не буду. Клоди, это походу была подсказка, что мне нужно бежать именно сюда. Так, смотрим, ищем ключ карту. А на кул там нельзя посмотреть. Айс, на какой кул? Тебе не дай инлайт. Да ладно. Он в коридоре не видели. Да, А может нужно вообще на Б 1 идти? Ты зря сюда идешь, вот. Слышишь, тем? Говорю, на B1, на B1? Он уходит, он уходит, все нормально. Может на B1? B1 это наш кабинет, чувак. Вот, может там ключ-карта лежит, алло. В нашем кабинете? Всего ну мало быть. ли. Мало ли. Ты там какой -нибудь... Скорее всего, нам нужно просто нажать на кабинет, чтобы он сказал, А, черт, ключ-карта, там-то, там-то. Ты знаешь. Идиот, пиздюк? Интересно. Я не староста. Вот смотри на столет. Ага, вот он идет, блядь. идет, сука. А прикинь, он умеет в камеры смотреть. Ты видел, он телепортировался? Да. Опять раздевал камни. Раздевал. Oh. А ага, он тебя видит. Ну, нажимай на него. А, ясно. Так, куда идти? Куда идти? Куда идти? Смотри по стенам. По стволам. Ага, ясно. Мфак. Mm, Вон он идет, я вижу его на камере. Архив. Вот, нам сюда. Типа он вырвался. оба -на. Блин, темно, это знак. Это Бонни. Это знак. Твою мать. Твою мать. И кто-то еще пытается вырваться на свободу. <связывая> так, а где <связывая> щиток? Блин, блин, тише, тише. В смысле, а, щиток на стене? <связывая> Нет? Но это не точно. Не знаю, а он точно должен быть здесь? Ну, блин. Камера эта карта вроде нам показывает сюда. Mm. То есть вот зеленая, видите? Может здесь карта, ключ карта. Mm. Как ты думаешь? Я не думаю, я ничего не знаю. No, в смысле не я знаю. Я то, что О, слышишь? Обалдеть. Он идет. И все. Нет, там кажется еще можно открыть. Твои. Хм. Сука, ну как он узнал, что я здесь? Алло! Ну, пишите, хм. что -то, то после второго раза уже и не страшно. Да не, знаешь. Просто это было не... Сердячка так... колотится. Это было не так ожиданно. А, 50%. Ну же, где он? О. Настя, телепортируется, конечно, он. Нам пункт. нужно вот сюда, вот в эту дверь Ну, она не открывается <смех> Смотри, все углы, все тумбочки, все столы, я не знаю Ладно, давай снова прочекаем архив Посмотри по стенам лучше Камера Тут ящик, из которого Пос... кто-то ломится Посмотри Винтовка! Найс Посмотри на... Вот лежит Бонни Может можно. А, мяу, мяу, мазафака, это не Бонни, это какой-то код. Да нет, он сюда не ходит. Мы это да в прошлый 7. раз уже выяснили. Не Как-то да. непонятно, была хоть там подсказка, текущая цель, я не знаю, тут вообще что-нибудь есть. Настя, три записки из четырнадцати, что за сленда, блядь? слендер сколько записан. Да? Почему камеры так кривовато расставлены? В смысле, правильно? Б1, Б2, Б3. Я вижу здесь отражение Фредди, блин. Может это он и. Понял, да. Это все за? Да. Yeah. Но, yeah. На самом деле ты сейчас не играешь в игру. А что ты фонарик выключил? M. Включи фонарик. Что все у тебя потуха, Тёма? Он походу сел. Артем. Фонарик походу сел. И планшет Он... садился. Он походу шел там, нет? Какая-то, блин, глупая игра. Видишь, я щелкаю. Ага. А, ты ж не слышишь. Я слышу, что ты щелкаешь. О! Там нужно было батарейку просто лизнуть. Да, Блять, он идет. Ну что, я тебе писал. Закрывай глаза. Я не буду смотреть. А ты тут умираешь. Нет, он мимо прошел. А ты в этом уверен? Да куда-нибудь здесь было. Там тумбочка снимал. сзади была, ты видел? Посмотри сзади тумбочку. Какая нахуй тумбочка? Ты чего? Вот, вот, вот. Так. Июнь. Стоп. А, это июль был. Это а вот... там. Я в шоке. Он же пойдет мимо нас сейчас. Нет, он специально откроет именно этот шкафчик. Стоподово. И съест именно тебя. А больше 10 кого нет, у кого можно съесть, алло А он вот ходит. Отсюда еще я его не вижу, да? Что-то вообще слушай, сложно. Сложно? Сложно. Непонятно. А что, ушел? Нет. Ух ты, блин, сюда так блеск открыл. Это не я, это персонаж. Ой, блин, я света испугался. Блин, столы смотрите. Всякие вот записочки. пустые листики, телефон. Может там что-то будет. Тише, тише, да. Дверь закрыта. Как? А, у меня плащать разряжается. Я ж тебе говорю, может в б 1 сходить надо? О, мы пришли. Найс. Nice. Все. На это можно. Так, давай попробуем. Скажем так, я запись-то вообще включил, да, включил. Блин, я вас не боюсь, что я забуду включить или вебку, или голос. Что это такое на стене вот 23? Подожди. Это... Вот это. Отопление, наверное. Mm. Ну да, это. Я... Блин, ну серьезно, тут не помешало бы какой-нибудь хотя бы текущая цель. Не, ну в принципе. То есть вот отмечено зеленый наша текущая цель. Но. No. Но. No. Стоп, что оно? Значит нам туда нужно идти. Ну попасть мы туда не можем, понимаешь? Нормально. Заметь, открывать мы можем только второй ящик. Запятка Опять октябрь. Сука, мне страшно. Меня что-то выкинул. Я понял. Ну так что, подключаться или как? Ну, смотри, звонит. Окей, ладно. Играй, сам, тогда. Я буду. Хохотать от того, как ты боишься. Сука, мне тут страшно. Ахахаха. Ну ладно. БЛЯДЬ! Ну что ж ты так делаешь? Ахахаха. Сука. Я думал он прохошел мимо, он такой, выхожу из-за угла, он такой, драт, выйти. Спарит, не хочешь, не хочешь снова спай, сухи? Короче, что-то что проблематично у меня с этой игрой. Поехали! Поехали сраться, я сейчас потише сделаю, ладно? Собрать 5 объектов за одну минуту. Как они выглядят? Нет, у меня мышка вылетает на второй монитор. Что нужно собирать, блять? Сложно, что собирать нужно? Он мимо прошел. я пойду лучше в рулетку поиграю В одном хорроре непонятно что делать во втором хорроре непонятно что собирать Сложно Какого черта? Он, он прошел мимо меня И напал на меня а я, Народ, Волос у меня запись была выключена какого хрена У меня к... Нет Да, я не записан как то ты типа, пошутил и то как я играл, я записан только голос и вебка Позже, блядь. Ладно, короче, я не буду а переигрывать, да нахер. Все, пойдем спать. Пошли это спать. надо днем снимать. Это Какой ни это... днем? Это же хоррор. Да, иди сзади. Ну все, короче, мы на этом заканчиваем. Давай, давай, давай. Всем спокойной все, ночи. Давай. Да, пока.